Знаете, чем отличается продуманный дизайнерский интерьер от обычного ремонта своими руками? Это грамотным планировочным решением, удачным подбором цветовых сочетаний и, самое важное, грамотно подобранным сценарием освещения. Затронем одну из самых сложных тем – это подбор и расстановка светильников. Освещение играет чуть ли не самую важную роль в дизайне. Оно должно подходить на все случаи жизни и под любое настроение. Для романтического вечера это один сценарий освещения, для приема гостей и торжественного события это другой сценарий, для работы третий сценарий, для комнаты малышки четвертый сценарий, для комнаты подростка пятый сценарий. И все это может быть выполнено в одной квартире и даже в одной комнате. В этом нет ничего сложного. Мы поможем вам разобраться в вопросах освещения, как правильно поставить, как рассчитать количество освещения на определенную комнату, а также как выбирать определенные светильники в магазинах. Итак, что хотелось бы сказать в первую очередь? Ни один дизайнер никогда не оставит в помещении одну люстру посередине комнаты, которая была выведена застройщиком по стандарту. По всем правилам должно быть три основных уровня света. Это верхний свет, средний и нижний свет. Каждый уровень может делиться на определенные группы света. А теперь давайте разбираться по порядку. Верхний или основной уровень света это все светильники, расположенные на потолке. К ним относятся люстры, накладные потолочные, встроенные светильники, споты, трековый свет, а также скрытая потолочная подсветка. Этот уровень света считается основным светом, который должен освещать всю комнату полностью. Это парадный и самый яркий свет. Его мощности должно хватать на каждый сантиметр помещения. То есть при полностью включенном верхнем свете вся комната должна быть равномерно освещена и при этом не должно создаваться ощущение нехватки или избытка света. От нехватки света может садиться зрение, а от избытка могут болеть глаза и голова. Конечно, нужно, чтобы света было более чем достаточно, чтобы управлять светом, включая и выключая его при необходимости. А чтобы правильно рассчитать мощность и количество светильников, нужно знать определенные формулы и правила. Эти правила могут осилить далеко не все, и разобраться в них бывает очень сложно. Поэтому мой простой совет может быть таким. Берем старую добрую лампу накаливания. А их единицы измерения являются ваты вот для жилой комнаты необходимо примерно 15-20 ватт на метр то есть если у вас комната 20 квадратов то нужно будет умножить 20 на 20 на 20 ватт 20 квадратов на 20 ватт Получается 400 ватт на всю комнату, и соответственно эти 400 ватт делим на мощность лампочки, которую вы купите, это может быть 60 ваттная лампочка, то есть делим 400 на 60, у нас получается примерно 6-7 штук. Если лампочка 40 ватт, то делим 400 на 40, получается 10 штук. По этому принципу можно сопоставить лампы накаливания и светодиодные лампы, и другие лампы. Теперь внимание! Следуя этой логике расчета, можно подумать, что одной люстры на 6 рожков должно хватить на освещение всей комнаты 20 квадратов, но это далеко не так. Центральная люстра будет освещать центр комнаты, углы и дальние стены будут находиться в недостаточной освещенности, Поэтому всегда помимо центрального света нужно добавлять дополнительный свет, который идет по периметру помещения или расставляется по нужным зонам, например, близко к шкафу или над диваном, над столом, может в зонах-коридорах или где мы ходим. Вторым уровнем света является средний свет. Это уровень света, который располагается посередине помещения. Он обязательно должен быть скрыт от глаз, потому что находится непосредственно в уровне зрения. То есть мы не должны видеть лампочку. К среднему свету относятся все виды настенных светильников, а также торшеры и некоторые подвесные светильники, которые спускаются с потолка до среднего уровня видимости. И в общий расчет освещенности помещения он, как правило, не входит. Это дополнительный свет для создания вечерней расслабляющей атмосферы. А теперь запомните один секрет. Чем ниже расположен свет, тем уютнее будет в помещении. Вспомните примеры интерьеров с камином. Пламя огня – это тоже свет, и расположен он как раз в самом низу. Итак, парадные помпезные интерьеры – это люстры и верхний свет, а теплые и уютные интерьеры – это средний и нижний свет. Причем даже если свет от люстры свести к минимуму и при помощи диммера поставить на самый минимальный свет – то ощущение уюта не создастся. Заметьте, будет просто ощущение тусклого света в комнате. Ну и, как вы уже догадались, к нижнему и самому уютному свету относятся все напольные и настольные лампы на прикроватных тумбах, а также скрытая подсветка и встроенные в пол светильники или в нижний уровень стен светильники. Теперь поговорим про зонирование. К основным видам зонирования, которые требуют дополнительного освещения, относятся рабочая поверхность кухни, обеденный стол, зоны, где вы читаете, это может быть зона кровати или дивана, а может быть кресло, зона домашнего кабинета, причем это может быть зона учебная для ребенка или зона творчества для ребенка зона макияжа, если это туалетный столик, э, если это ванна, то зону раковины и зону зеркала обязательно нужно выделить освещение. Все виды этих зон должны иметь свое собственное освещение и желательно даже на каждую зону выделить свой выключатель. Ну и вы должны понимать, что для каждой зоны должно быть свое достаточное освещение. Нельзя повесить на стены тусклый светильник, в зону для чтения, например. Там должен быть направленный яркий свет, а в зоне обеденного стола будет недостаточно одного настенного светильника с одной лампочкой. Там желательно поставить подвесной, а то и не один светильник. Поделюсь с вами еще одним секретом. Дизайнеры интерьера применяют в среднем 6 групп света на одно помещение. Заметьте, я сказала. Именно групп света, не количество светильников. К группам света можно выделить клавиши выключателей. Например, две клавиши на люстру, одна на периметральный свет, одна на подсветку, одна или две на настенные светильники. И оставшиеся группы ⁇ это группы в конкретных каких-то зонах. Причем все клавиши выключателей не обязательно располагать в одном месте. Их можно распределить вблизи выделенных зон света. Теперь перейдем к выбору светильников в магазине. Мы сегодня не просто так приехали в салон к нашим партнерам по свету и декору. Они любезно предоставили нам место для съемки, чтобы мы наглядно показали вам особенности некоторых светильников и помогли избежать некоторых проблем и сложностей в процессе ремонта. Итак, начнем с верхнего уровня света, а именно с потолочных светильников. Они бывают накладные, встроенные. И что нужно учесть в этом случае? Во-первых, нужно обращать внимание на глубину встроенной части светильника. Эти светильники встраиваются не в плиту перекрытия, а для них необходим опуск потолка, выполненный или из гипсокартона или из натяжного потолка. Если потолок уже сделан, то необходимо отталкиваться от внутреннего расстояния между плитой перекрытия и потолком. Его должно быть достаточно для того, чтобы встроенная часть светильника полностью вошла. На сегодня бывают светильники с минимальной глубиной межпотолочного пространства. Второе, на что нужно обращать внимание при выборе, при выборе встроенных и накладных светильников, это на лампочку, которая предусматривается в светильнике. Иногда, иногда лампочка в комплект не входит и ее нужно покупать отдельно. Поэтому, чтобы не возвращаться к вопросу лампочек, лучше заранее спросить, входят ли они в комплект и чтобы лишний раз не ездить за лампочкой отдельно. Третье, обращайте внимание на цветовую температуру лампочки. Они бывают теплого желтого свечения, нейтрального белого света и холодного голубоватого оттенка. Это применимо ко всем, к любым видам лампочек и ко всем видам светильников. Старайтесь подбирать лампы одного оттенка, чтобы не создавать ситуацию, например, когда в одной люстры все лампочки светят разными оттенками. И вот мы плавно перешли к люстрам. Что можно сказать о люстрах, кроме как про лампочки одного оттенка? Ну, начнем с того, что цоколь у лампочек в люстрах может быть разным, начиная от ламп накаливания, где есть узкий цоколь на Е14 и широкий цоколь на Е27, и заканчивая встроенными светодиодами. Обращайте внимание, на какой цоколь у люстры и входят ли лампочки в комплект. Что еще нужно учитывать при выборе люстры? Это, конечно же, высота подвеса самой люстры и высота вашего помещения, где люстра будет расположена. В помещениях с низкими потолками вешать люстру нежелательно вовсе. Лучше обходиться накладными плоскими светильниками. Но если люстра все-таки нужна, а высота помещения при этом небольшая, то рассчитывайте так, чтобы под люстрой мог пройти высокий человек и при этом не стукнуться об люстру головой. Люстру разрешается вешать низко только в том случае, если она расположена над столом, где в принципе она не будет мешать и в нее никто не стукнется. По настенным, настольным и напольным светильникам особых ограничений нет. Там можно учитывать только подключение светильника и направленность рожков. У каждого настенного светильника есть определенное техзадание по электровыводу на стене и высоту его установки от пола. На моей практике бывали такие случаи, когда электровывод был выведен ровно по центру настенного декора, а светильник оказался с плафоном, который сильно далеко расположен от электровывода, и в итоге плафон получился не по центру нужного декора. Что поделать? Пришлось переделать стену, переносить электровывод. И поэтому сейчас я уже могу с вами поделиться этим опытом. И заранее предупреждаю, чтобы вы обращали внимание на такие тонкости, как габариты светильника и техническое задание по, привязку, по привязке электровыводов. Что еще можно сказать про освещение? Оно бывает направленного света, рассеянного света и отраженного Направленный подойдет для работы, для зоны чтения и для зоны кухни. Рассеянный подойдет для общего света, бокового освещения, а отраженный создат, создаст мягкую, обволакивающую атмосферу в интерьере. Отдельным видом светильников можно выделить технический свет. Это светодиодные ленты, трековый свет и некоторые виды прожекторов и спотов. Коротко про светодиодные ленты можно сказать то, что помимо световой температуры, как я уже сказала, она бывает теплая желтая нейтральная-белая и холодная-голубая, они еще отличаются количеством светодиодов на метр. Чем чаще расположены светодиоды, тем более ровная будет световая линия от ленты и, соответственно, будет ярче свет. Запомните одно указание для светодиодных лент. Если вы хотите многоцветную ленту, то на этапе строительства обязательно нужно будет заранее сказать строителям, чтобы они заложили многожильный провод из расчета 1 жила на 1 свет. Соответственно, если лента многоцветная, то нужно будет 4, а то и 5 жил. Если заранее не заложите нужный провод, то потом, когда уже все сделано и выведен провод под одноцветную белую ленту, переделать под цветную уже ничего нельзя. Не существует переходников с одножильного на многожильный провод. Еще одним советом для вас будет то, что желательно брать ленту, которая подключается не напрямую в 220 вольт, а через трансформатор, который станет проводником между сильным напряжением и лентой в 12 или 24 вольта. Так вы защитите ленту от перепадов напряжения, от перегорания и продлите ее срок службы. Мощность трансформатора или блока питания рассчитывается в зависимости от длины ленты и от удаленности ленты от трансформатора. Ну а рассчитать нагрузку и объем трансформатора по помогут консультанты салона. Для светодиодных лент еще существуют металлические пластины, а также алюминиевые профили, которые являются теплоотводом для ленты для Перег... и защищают ее от перегрева, а также являются надежным креплением для ленты, от которого она не отклеится. Также такие профили имеют рассеиватели, которые создают равномерную световую полосу. Но помните, что профиль должен быть поглубже, чтобы лента располагалась подальше от рассеивателя и светодиоды не создавали световые точки. Это далеко не вся информация, которой бы я хотела поделиться с вами, но даже этого более чем достаточно, чтобы иметь общее представление о свете и не совершать грубых ошибок. Создавайте красивые интерьеры и пусть ремонт вам будет в радость. С вами был канал Рихом и я Алла Казимирова. Всем пока!